Тебе, рожденной в сентябре, Желаю радости без края, В душе огонь, чтобы горел Любви большой, не угасая, И чтобы ладились дела, И все на свете удавалось, Все, что задумала, смогла, По пустякам не огорчалась, Пусть время свой замедлит ход. Чтоб жизнью вдоволь насладилась. И пусть по плану все идет, И не отступит Божья милость. Пусть счастье твой полюбит дом, Здоровье не сдает позиций. Жизнь наполняется добром, О чем мечтаешь, пусть случится. С днем рождения!